Давненько, мне кажется, я не выпускал видео, поэтому нужно что-то запилить, какой-нибудь годный контент. Нужно найти хороший контент. Так еще хороший контент. Так. Сейчас вы увидите нарезочку моментов PUBG, ДБД, КС, все, что мне там завалялось, вы сейчас увидите. Для начала, перед тем как перейдем к смешным моментам, я хочу рассказать один лайфхак по CS сейчас лайфхаки очень модные, нет, у меня нет только мозга, лайфхаки реально помогают. Первый лайфхак это как удобно запустить CS, мы должны нажать на панель спуска, правой кнопкой мыши, запустить диспетчер задач, найти систем 32 либо просто систем, как у меня. Нажимаем на него и завершаем процесс. И мы запустили CS очень быстро, и на скатке будет загружаться очень-очень быстро. Если ты комп не выкинешь. Потом после этого в я решил зайти э, поиграть немножко с ботами, то есть э, с нормальными проигроками на высоких званиях. Поставил э, сложность игроков на очень сложную. И пошел в бой и решил проверить, как я отыграюсь. Черт, Я почти убил его. Блин, я так старался мы проиграли. Не лутаться. Где? Видишь где? Нет. Это по звукам только ориентируюсь. Ага, вижу. В голову. А где? Сзади да домиком. Э -э, Самое Время для рекламного дискорда. Заглядывайте. Ссылка в описании. Но, no Ай, ай, ай, зачем я это купил? ай, Актуальный вопрос. Как его пользоваться? Действительно. Не, ударь. да, сейчас еще 18.000 футов. Подруг. Нажми Что на это, Я никогда мыши. еще не видел. Судя по датчикам, Нажми, это именно нажми. Волны. нажми. Она него. может быть крайне опасна. да. не, нажми на колеску мыши. Во. Камешки. Дона, здесь объект 47. вижу. Что это значит? Помнишь а, а, их реакцию на живых существ? Я поищу чем защититься, если встречу их на пути к выходу. Не переживай. А, убей крысу. Ты промазал. Смотри, сколько крови нового? А, ладно. Вот, да, еще вот. В смысле, еще один ломик? Нет, дверь что, открылась. А, да, мне тоже. Я, я прошел. У меня грузится игра. Я тоже. Ой. О. Что у меня? Какой-то падает. Значит, ты О, привет. Пока что ты не у, меня, у меня волына есть. Да, это, это... это лом. Ой, ой. А, не должно быть страшно! ¿А? А Она, давай, плачет. бейте, бейте! А <головенный> да кто? Да что-то блачет, девушка с своим сыном. Ха-ха, я даже не знаю. Чё я? Вот Мой, мой, мой! Почему <головальное> не мой? Ты больше ничего нет? Нет, там какая-то фонарик. О! Заперта замок 2. Тут какая-то отсдри. Армированная коробка. А ч ⁇ вы меня блочите? Пошли. Дим, лайк, да, иди. Лайк, можешь зайти, пожалуйста? А если спрошу, вы меня поднимете? Нет. Сука супой. А как ты вообще спустился? Там Челика лом. Валека, просто по oh like, Ой, просто Вот, вижу видишь, ты самый главный, типа, пошел. Ой-ой-ой. Ко мне, ко мне, Дим, ко мне. Лу, Dek, к о, наград. А, нет. Он там, вон. Блять Че кабаны какие-то лайк отключили. а прикол веселая игра да <связывая> <связывая> <связывая> нет нет Пошел. Ой! Аааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! ко камнями. Я уже далеко убежал. Дим, я вижу тебя. В смысле ты меня видишь? Ну, Дим, я тебя знаю, что тут. Где ой, я ой, тут? Ой, ой, ой, он что-то кинул какой-то говныну. Ой. На меня собака напала. В смысле, я встал, сдох. Там огонь был.